Это вторая часть нашего интервью с Андреем Пинчаком, экс-министром ДНР и автором резонансной книги СВО «Клаузвис и пустота». Первую часть вы можете найти на нашем YouTube-канале. В этой части мы поговорим об ожидаемом весеннем наступе в СУ, возможности украинского вторжения в Крым, готовности нашей армии к отражению удара и что мы можем противопоставить военному и техническому потенциалу Украины и ее союзников. Сейчас... Мы долгое время говорили о том, что, ну, как не мы говорили, эксперты говорили, военные, да, о том, что ожидается сначала наше наступление да то есть теперь мы ожидаем вовсю украинского вот даже примерно оглашаются направления эти там евгений викторович недавно рассказывал как бы о том что бахмут постарается как бы окружить вот, ну, их группировку вот, потом а, будет прорыв на запорожском направлении на бердянск постарается отсечь крым как бы, вот вопрос у меня как у севастопольца да, мы сейчас в студии находимся в Севастополе, стоит ли крымчанам, севастопольцам ожидать третьей обороны, например, города? Смотрите, когда идут такие широкомасштабные боевые действия, я считаю, что такой обороны должны ожидать все, и севастопольцы, и москвичи и новосибирцы. Потому что э, проникновение на всю линию, на всю глубину территории так называемое, с помощью там беспилотных аппаратов, с помощью потенциально ракет дальнего действия, оно, противника только увеличиваются, такие возможности. Поэтому э, пока мы не победили в состоянии значит, мобилизации, должно находиться все общество. Андрей, а вот в данном э, нашем положении вот, с текущими мобилизованными силами да, вот я, опять же, в книге читал, в принципе, и без книги я с вами здесь согласен, то, что вот эта частичная мобилизация 300 тысяч, это просто было обусловлено тем, что больше э, мобилизованных мы не в состоянии были обеспечить там полигонами, казармами, да, то есть э, э, офицерами, инструкторами и вот всем вот остальным транспортом в том числе, а, вот того количества людей под ружьем, которые сейчас находится в зоне СВО. Ладно, мы сейчас даже не обсуждаем как бы, наступление, сдержать, как бы планируемое, вот планируемый наступ украинский, вот как вы считаете, хватит ли у нас сил, хватит ли вот этих вот зубьев дракона, как бы укреплений, которые там строят. Опять же, в книге у вас пишется о том, что для оборудования украинских опорников работают заводы Ахметова, там прочие, как бы, да, то есть специальные все эти инженерные постройки. Мы вот на том уровне, на котором сейчас есть Сможем хотя бы сдержать это? Ну, опять же, да, то есть это вопрос вашего субъективного мнения. Вот, посмотрите, я сейчас постараюсь очень коротко сформулировать, как мне кажется, главную мысль книги. Значит, неважно, как вы ее называете, война, военная операция, военные конфликты и так далее... У него, вот в чем главный был вклад Клаузовица вообще в, в науку, допустим, военную, он вывел закономерности и правила, да? как в математике, там, как в физике правила, там второй закон Ньютона, третий там, закон, там закон Эйнштейна. Вот в, в любых военных действиях есть правила определенные, эти правила на самом деле фундаментальные большая проблема тех, кто занимался военным планированием вот с чего мы начали это что они начали фантазировать решили, что постмодернизм дает возможность там, цифровые технологии дают возможность обойти эти правила как-то мы, мышление договорниками какими-то специальными операциями без военных, просто специальными оно тоже к этому привело всегда можно найти какой-то окольный путь знаете, как в анекдоте, там группа еврейских альпинистов обошла Эверест. Да? Вот, значит, вот эта попытка обойти Эверест и при этом считаться альпинистами очень, – очень порочная вещь. И в чем, э, что такое правило? То есть если у вас есть задача, например, запустить железную дорогу, да, то у вас есть набор алгоритмов, без которых вы не обойдетесь. Вы можете обойтись без рельс? но, наверное, нет. Правильно. Вы можете обойтись без того, чтобы там, проложить туннели, построить э, мосты необходимые, там где пропасти, где горы и так далее? Тоже нет. Можно ли запустить железную дорогу без допустим, локомотива? Тоже нет. А можно ли запустить ее без обученного персонала, который на этом локомотиве умеет ездить и знает правила? Нет. Без диспетчера? Нет. Нельзя. Без топлива? Нет. Нельзя. Это набор определенных правил. Понимаете? Без которых и отсутствие любого из этих правил, оно приводит к тому, что у вас не будет железной дороги. Нет локомотива? Не едете. Нет диспетчера? Не едете. Нет железной дороги? Нет, нет рельсов не едете и так далее так вот элементарная вещь о которой вдруг неожиданно забыли некоторые наши судя по всему в том числе военачальники состояла в том что люди посчитали что без какие не соблюдая какие-то правила все равно можно побеждать а главная мысль которую я пытаюсь донести нет нельзя. И Клаузовец, он очень четко доказал в своей книге, что в мире на самом деле, вот у нас есть, знаете, есть такие легенды, 300 спартанцев, подвиги Суворова, и мы где-то себе считали, решили подкорки, что были войны в истории человечества, когда какими-то несоразмерно малыми силами достигались эффекты. А правда жизни проза состоит в том, что таких примеров на самом деле не было. И даже величайший Александр Васильевич Суворов он всегда оперировал со размерными силами соразмерными своему противнику, который гениально мог правильно распределить, перераспределить, выработать там стратегию, тактику, оперативный маневр и так далее. И э, в нынешней военной кампании специальной военной операции нужно понимать, что эти правила не зыбли мы, они не изменились. И э, в этих правилах есть определенные стандарты. Стандарт соотношения сил противника и значит, э, нашей стороны, соотношение ресурсов, с, э, обеспеченность материально-технической. Я сейчас не беру вопросы связи, разведки, оперативного искусства. Это отдельно. Но мы сейчас говорим, вот вы задали вопрос про количество, да? Так вот и эти формулы количественная, да? Все знают там, в зависимости от рода, воды, вида войска, в зависимости от обстоятельств применения соотношения один к трем, один к пяти, один к 7, один к 9, к 10. Это зависит от э, обстоятельств. Ну где-то примерно в среднем берем один к трем в зависимости, если мы в атаку. Почему не взяли угледар тот же? Почему не взяли тоже Авдеевку? Потому что у нас э, количество наступающих не является превышающими в массе. И это я сейчас не беру вопросы там, допустим, стратегии, тактики, повторюсь, связи, и артиллерии, и разведки, и авиации. Просто даже по количеству оно не является сокрушительно превышающим по отношению к противнику. Соразмерным, да, а часто даже иногда и поменьше бывает. Я сам отвечал за штурм Углегорска значит, вместе с Александром Захарченко, где мы штурмовали Углегорск меньшими силами, чем 128-я бригада, которая там находилась, Закарпатская, значит, плюс правосеки приданные. Но это был эффект неожиданности, там весь фронт на тот момент горел, они не знали, куда метаться, там, тут Дебальцева, тут ну, Уганск наступает, тут мы. Вот. Это редкие исключения. Вот. И э, э, если вот отвечать прямо на ваш ответ, то, конечно же, нет, недостаточно. Но с другой, для того, чтобы обеспечить, повторюсь, и оборону, и наступление. В обороне, наверное, как-то ну, выставим. Это зависит от того, как генштаб сможет резервами маневрировать для переброски силы средств. Вот. А для наступления, наверное, все-таки нет. Но только тут есть один важный момент, о котором тоже забывают. Желающие заткнуть фронт просто человеческим мясом. Этот важный момент связан, опять же, с промышленностью, с обеспеченностью и так далее. Почему солдат должен штурмовать опорники? Почему солдат должен идти значит, на э, укрепрайоны? Ведь у нас по боевым уставам предписано, что вообще это должны делать, э, в первую очередь, авиация. Да, которая из-за того, что нормальные средства ПВО вдруг оказались значит, у противника, э, это должна делать артиллерия, там, бронетехника, а солдат должен туда дойти, трофеи собрать, новую линию обороны выстроить. Вся его работа на этом. Он не должен штурмовать там ценой, там э, огромной ценой своей жизни, там как-то как будто бы это какой-то каменный век, и с дубинами друг, друг против друга вышли. Это не его работа. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что мы наберем там полмиллиона или миллион, мы должны говорить, что мы к этому полмиллиону обеспечим соответствующую работу, повторюсь, бронетехники, авиации, артиллерии, а для этого у нас запущена промышленность, перестроена экономика, организованы там соответствующие обучающие центры, полигоны для боевого, боевого слаживания и координации, выработаны новые протоколы э, этого обучения, исходя из этого годичного нынешнего опыта, э, созданы эти дроны, наступательные и разведывательные, дальние средние, малые, тактические. Вот. вот тогда это все работает как один механизм. Вот так просто, знаете, людишек набрали, у нас их не так много. Вообще-то это, обращаю ваше внимание, кто сейчас на фронте воюет, это демографический золотой запас страны, потому что по количеству, может, их не так много, как с точки зрения там, 150 миллионов, но это те, кто является репродуктивным вот вот, золотым сечением, да, ни бабушки, ни дедушки, ни школьники, там, ни тетеньки какие-то они, которые остались в тылу, значит, пенсионеры, они не, не обеспечивают даже с демографической точки зрения развития страны. Поэтому тоже, знаете, такой вопрос. А, вот. Так что финализируя. Для обороны, наверное, ресурсов должно хватить, если Генштаб не подведет, потому что это зависит, повторюсь, от оперативного искусства в полной мере. А в военном деле есть такое понятие: маневр, оперативный маневр. Значит, то есть, грубо говоря, если у тебя есть резерв, то его надо еще быстро переместить к линии к, к, к точкам прорыва. А что такое? Это ж не просто людей в машину загрузить. Это надо пушки перевести, снаряды в большом количестве, там, организовать, там, разведкой выявить то, точкой нанесения удара. Сложная работа такая, на самом деле, непростая. А вот для наступления, конечно же, страна должна уже перейти наконец-то в другое состояние, чем то, в котором она до на настоящего времени находится. Андрей, вот у меня сейчас все-таки будет последний добивающий вопрос по поводу технологий, да, то есть Нет, возможности, да. а потом будет еще два вопроса по вашей книге, на этом мы закончим. Значит, после вашей презентации 10 марта, 11 марта в Сколково, Алексей Чедаев проводил свое мероприятие «Медиадронница». Вот я был на этом мероприятии и в том числе брал короткое интервью у историка Алексея Исаева. Вот. И спрашивал его о том, как по его мнению мы можем как бы и должны будем победить в войне. Алексей сказал так, что вот... Он видит пример в аналогиях с Великой Отечественной войной, когда мы отставание свое в изготовлении пороха, да, немцы брали как бы, артиллерии, как бы, у них там лучше работали пороховые заводы, как, ну, это он так объясняет, вот, а мы на это ответили через буквально пару лет войны, тоже не сразу, как бы, да, а массовым изготовлением и ставкой на минометы которые требовали меньше как бы, сказать, пороха, вот, но за счет как бы, их массовости мы могли таким образом как бы, вот эту вот историю с э, артиллерийскими минометными дуэлями переломить. Тут вопрос вот какой. Можем ли мы сейчас, на ваш взгляд, в относительно короткие сроки, которые позво позволят нам какое-то время еще продержаться, как бы, да, ответить на украинскую систему «Крапива», да, которая, вот, ну, я не специалист, но то, что вот я у вас почитал, как бы, да, то есть позволяет им в максимально короткий срок, например, как бы в рамках контрбатарейной борьбы, да, то есть подавить неожиданно появившуюся новую цель, там, да, не за там, несколько минут, а там за полминуты, например, вот. А можем ли мы таким образом противопоставить что-то, как я предполагаю готовящемуся ударом как бы не вот этих вот единичных дронов и так как маслоь как нож сквозь масло да, проникающих на нашу территории как бы, когда это будет рой дронов, вот, можем ли мы вот, вот этому что-то противопоставить, как бы, да, то есть выдержать этот удар как бы, и э, в довольно короткие сроки мобилизоваться и найти как, какое-то вот такое перпендикулярное решение, э, которое как бы, позволит нам дальше как бы, уже, извините, наступать и побеждать. Потому что вот, для меня вот, одна из главных как бы, вот, проблем, которые я вижу, и там ваша книга, как бы, она в том числе э, мне массу вопросов вызвала. Это просто несопоставимый, несопоставимый какой-то уровень в технологиях. Вот то, как мы сейчас воюем, и то, как воюют против нас. Я понимаю, что та мощь, которая мировая, против нас направлена, там, и научная мысль, в том числе технологической, ей очень сложно что-то противопоставить. Здесь нужно что-то очень срочно рожать. Вот вопрос. Ну, я начну ответ с примера у противника, потому что умный человек, он всегда э, учится не только на основании своих размышлений, но и на основании того, что же делает твой враг. Вот смотрите, э, почему у нас, э, несмотря на то, что в начале военной операции было заявлено, что мы контролируем украинское небо, почему у нас э, авиация... Она не работает так, как должна, с моей точки зрения, не работает так, как должна работать. С точки зрения там, уничтожения вот, передовых э, огневых позиций противника, там, центров соответствующих КП, уничтожение инфраструктуры, перевозки техники и так далее. Знаете, как у украинцы вышли из ситуации в первые вот, дни операции, когда мы нанесли удар по их средствам ПВО? Знакома ситуация? Я затрудняюсь сейчас, ответите. Вот я вам коротко расскажу, и это будет хорошим, хорошая иллюстрация к вашему вопросу. Вы говорите, работа, работает вся передовая мысль Запада. Ну, где-то это так, а где-то связано это и с нормальной житейской смекалкой наших братьев-славян. Братья, один же народ, как известно. Что сделали украинцы? Посмотрите, вот как работает традиционные средства ПВО. Это мощные локаторы, которые излучают определенные лучи, там, покрывают определенную там, территорию и выявляют соответствующие, по определенным характеристикам выявляют определенные значит, цели как работают средства, средство, которые подавляют эти ПВО. Вот, вот этот самолет А-50, который там в Беларуси, например, был поражен, он имеет тоже соответствующие средства пеленгации, которые выявляют вот эти вот излучения средств ПВО. Понимаете, как работает, да? Ну, да. И по ним наносится удар соответственно, все в армейской науке, все расписано, как уничтожать средства ПВО, как очищать небо для работы твоей авиации. Что сделали украинцы, понимая это, не имея такой огромной поддержки технической или научной значит, со стороны Запада, они объехали всех олигархов. Всех, все э, телевышки, и, э, знаете, на всех крупных яхтах, на больших катерах стоят тоже локаторы, тоже локаторы стоят, которые тоже могут выступать в роли значит, локационных станций, для э, заменяя средства ПВО. Только они не излучают на уже известной волне значит, э, э, армейских ПВО, и э, их излучение намного короче. Они эти локаторы вдоль Киева, Днепропетровска, там, Харькова развешали по э, разной мощности, развешали там, по, по жилым зданиям. И вот там раз в неделю, раз в пять дней приезжает человек, несколько группов приезжает, загрузили в пикап локатор, перевезли на соседнее здание. И по этой причине... Наши военные вдруг выяснили, что с одной стороны, вроде традиционные средства ПВО поражаются, да? а с другой стороны, они вроде и не поражаются, потому что они продолжают вообще-то работать. да. И противник, используя обычную бытовую смекалку, смог перехватить инициативу по контролю неба. Вроде авиации нет такого большого, пока во всяком случае. Они вот требуют сейчас у Запада и Ф-16, и другие модели значит, самолетов. Но, с другой стороны, наш самолет не может взлететь потому, и отработать так, как вообще, или там авиазвено, потому что, значит, э, э, их поражают. Э, и целый год понадобилось нашей армии для того, чтобы вот этот вот э, э, спор о том, как, э, значит, должны функционировать наши ПВО в этой связи, которая тоже должна выявлять их, потому что она долгое время входила в состав значит, сухопутных окружных значит, округов армейских и вот буквально там две недели назад на основании вот этого опыта их наконец-то передали в авиацию для того чтобы они, они работали в интересах авиации посмотрим как это решение чем оно завершится. Это пример того, что без какой-либо тотальной научно-технической помощи там всего Запада, о котором мы так любим говорить, оправдывая, что, почему что-то не получается, противник смог решить проблему и решить ее эффективно. Вот. А после этого уже пошли, конечно, там эти после «Рамштайнов» пошли уже новые станции там и прочее, прочее. Но если бы они это не сделали, то ничего бы у них и не получилось, и значит, они были бы повержены. Это к вопросу о том, если у нас потенциал. А с другой стороны, вот смотрите, вот представьте себе, как работает у нас вся промышленность и в том числе ее оборонно-промышленная составляющая ОПК-шная. У них есть нацпроекты, у них есть федеральные целевые программы, у них есть контракты и так далее. И вот представьте, что вы сейчас руководите заводом, там, каким-нибудь по производству, там, чего-то неважного ОПК-шного. Вот вы же не слышали, наверное, о том, что у нас отменили нацпроекты, или, может быть, вы слышали про нацпроект под названием СВО. Да? Вот нет, нет же нацпроекта под названием «Специальная военная операция», который бы консолидировал все ресурсы страны, всю промышленность. Хотя логично было бы, чтобы он появился, но его нет. И поэтому у нас промышленность работает по такому принципу. Продолжаем реализовывать старые нацпроекты, федеральные целевые и прочие программы, а еще немножко что-то делаем для СВО. Понимаете? В чем разница? Почему я постоянно говорю о мобилизации? Это не какие-то символические вещи про промышленность про экономику. Это очень прикладные вещи. Вот. И э, с точки зрения технологий, э, можем ли мы что-то этому противопоставить? Но вообще-то по нашей концепции, еще советской и постсоветской, уже российской, мы вообще-то предполагали, что мы должны воевать со всем НАТО. Помните, да? То есть, когда нам какие-то люди с телевизора говорят о том, что вдруг выяснилось, что НАТО поддерживает, и надо сказать совсем честно, что недалеко не всеми своими ресурсами поддерживает, то вообще-то предполагалось все эти 20, 30, 40 лет, что мы и так предполагалось, что мы должны иметь такую мощь военную, научную, техническую, чтобы этому противостоять. Вот... Если у нас э, практические ресурсы, ну, знаете, вот я по телевизору вижу регулярно, как какие-нибудь там депутаты, еще кто-то там, губернаторы э, через силу приезжают там, или кто-то по желанию своему приезжает в зону специальной военной операции. Но я не видел ни одной передачи и не слышал на неофициальном уровне ни, ни, ни информации ни про одного руководителя э, какой-либо корпорации или холдинга, который бы изготавливал там средства связи, бронежилеты и так далее, на господрядах за государственные деньги, чтобы он там побывал. А я считаю, что прямо в зоне специальной военной операции должны сейчас находиться их бэк-офисы и весь топ менеджмент там должны сидеть. Я вас уверяю, они по-другому будут работать. По-другому. И тогда шарашки появятся, там в стиле Королева, там и остальных, да, и много чего еще другого появится. Мы же Зэков смогли как-то приспособить там, для участия в операции. Ну, как-то и другие ресурсы, такие, которые государство отторгало все это время, в том числе, потому что ну, вроде не сильно нужны были эти ученые там, или там, технари, потому что на Западе покупали. А по инерции те, кто заняли их место сейчас в роли эффективных топ-менеджеров, они там свои нацпроекты до сих пор реализовывают. Почему вот все наши разговоры про, повторюсь, мобилизацию ресурсов не на пустом месте? Потому что даже на уровне вот этого вот противодействия ресурсов, да, что кому и как противопоставить. Вот на уровне вот этого примера с локаторами. В России так много всего, еще советское наследие огромное. Но у нас же продолжают, вы же видели в Свине, наверное, эти публикации, что некоторые ремонтные военные заводы до сих пор продолжают разукомплектовывать, приватизировать там, и так далее. То есть вместо консолидации до сих пор идут эти процессы. Как, вот это, как, знаете, жвачное животное. Вот его едят, уже ногу доедает, а оно так, знаете, продолжает жевать, жевать. оно еще, вот в как у динозавра, там, брандозавра, да, еще не дошел импульс о том, что его жрут. Уже вот, там какие-нибудь волки или кто-то еще окружил и жрут, а она продолжает жевать и насыщаться. Вот. И поэтому я считаю, что да, такой потенциал есть, но для этого этот потенциал должен перейти. Что такое слово потенция на английском? Это возможность, да? А возможность она тогда работает, когда она переведена из категории «возможность» в категорию действия. Вот этого нам сейчас не хватает. Друзья, проекту около войны важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом.